Чтобы забронировать очередь в СОН через портал egov.kz, необходимо зайти на портал и пройти авторизацию. Для авторизации вам будут доступны несколько способов. Это одноразовый пароль, ECP и QR-код. Я зайду через одноразовый пароль. Вводим и и номер телефона. Напоминаем, для авторизации с помощью одноразового пароля вы должны быть зарегистрированы в базе мобильных граждан. На ваш телефон придет смс-сообщение с кодом, его нужно ввести в данное поле. После успешной авторизации на главной странице находим ссылку «Бронирование очереди в ЦОН». На открывшейся странице необходимо заполнить данные. Первой строкой – «ИИН», второй выбираем «Регион». Нажимаем «Сохранить». Выбираем наименование необходимого зона. Выбираем цель посещения. Операционный зал для услуг бумажного формата. Льготное окно для граждан, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения. Оптовое окно. Выбираете данный пункт, если обращаетесь с тремя или более услугами. И документирование. Для примера я выберу «Операционный зал». Выбираем нужную услугу, к примеру, назначение специального государственного пособия. Далее в самом низу выбираем дату посещения. К примеру, 6 мая и время, скажем, 9.30. Нажимаем «Забронировать». Следующим шагом откроются данные «Вашей очереди». В то же время на ваш телефон придется смс-сообщение с теми же данными. Данные смс необходимо предъявить на ресепшн в Sony. Готово, очередь забронирована.